привет яндекс браузер у меня открыт не случайно обычно я им не пользовался но в редких случаях о котором сегодня вам расскажу я пользуюсь яндекс браузером уже давно хотел вам рассказать о вот этой крутой фичи но как-то она у меня вылетела из головы и именно сегодня я о ней вспомнил когда увидел на одном из новостных ресурсов новость о том что какого-то популярного блогера на байконуре задержали с гражданкой беларуси перешел я в youtube посмотреть а что это же за за популярный блогер которого я не знаю и к моему удивлению это был какой-то иностранный гражданин я нашел даже видеоролик у него где он находится в беларуси Минск, в брест он там ездил и мне стало очень интересно о чем же он говорит в этом ролике и я как раз таки вспомнил о такой функции в яндекс браузере это перевод англоязычных роликов на русский язык на аэросеть. это все дело прекрасно делает а для этого вам нужен просто яндекс браузер открыть ролик и и я вот ä, при его загрузке нажал «Переводим». Мне сказали, что около 4 минут весь этот процесс займет. Давайте мы послушаем, как ролик выглядит в оригинале. Вы убедитесь, что это действительно английский ролик. И потом прослушаем, а как же его перевезет на аэросеть. To to station, train, and, um, ну вот мы видим, человек разговаривает на чистом английском. И вот уже буквально через 2 минуты... А ролик будет переведен на русский язык я на самом деле когда первый раз услышал результат этого перевода ну я просто был приятно удивлен яндекс действительно делает крутые вещи вот интересно а может ли хоть еще один браузер или даже сервис похвастаться такой разработкой потому что раньше мне не доставляло удовольствия смотреть какой-нибудь контент и читать эти субтитры особенно на ютубе где он не всегда корректно их переводит а теперь вы можете смотреть контент часто говорят что наши запады копируют вот теперь можете смотреть первоисточник и вот мне пишут что уже все переведено насколько я понимаю вот эту штучку я закрою и давайте смотреть видеоролик тебе в чем дело давай сделаем это. сюда наверх у нас есть список романтически звучащих имен, по которым мы можем путешествовать окурок чисульвихи глоток кофе но мы прыгаем на поезд 661-1753 а, конечно, не совсем я понял, что там было про окурок, но вы можете убедиться, что перевод чистый и, самое главное, качественный. Не какой-то там роботизированный, который жутко, но ну, лично меня раздражает. И если тут будут женщины, то также будет переводиться все и женским голосом. Вот о такой крутой штуке я вам уже давно хотел рассказать, благо вспомнил. Не к счастью, конечно, для этого парня, потому что его задержали, и именно благодаря этой новости я вспомнил о такой функции в Яндекс браузере, но что ж поделать, надеюсь кому-нибудь данная функция будет полезна, потому что я считаю ее очень крутой.